Да. Андрей Андреевич, дайте код для таланта. Аю. Можно читать. Аю на вдохе, астра на выдохе. это код будет открывать талант.